Сорт острого перца Пхуджолокия 1. Это сверхурожайный сорт. Острота такого перчика 1 миллион скобелей. Довольно острый. Этот сорт относится к виду Хапсикон Чиненс. Это разновидность сверхострых сортов. В 2011 году Фуджалок я была занесена Книга рекордов Вильнеса как самый острый перец в мире. Высота такого растения может достигать до одного метра в высоту. Срок созревания от 90 до 110 дней. Довольно рано созревает и может давать вам очень и очень и очень большие урожаи. Смотрите, сколько перца здесь. Можно сказать, прямо один на одном. Такое вот количество громадное. Это очень и очень острый перец. У него такую красную форму. Такой вот. Созревает от светло-зеленого до красного цвета. Камера, конечно, не передает всей красоты. Это очень-очень высокоурожайный сорт. Я советую вам такой сорт. Можете высаживать себя дома. Стручки начинает созревать где-то в первых числах сентября. А завязи появляются где-то в 20 числах июля. 20 июля. И вот он вяжет, вяжет, вяжет плоды. Очень большое количество. И это сверху острый перец. О, смотрите, сколько тут. Я их немножко подрезал получилось супер давайте рассмотрим поближе такой стрички он имеет такую морщинистую структуру красного цвета давайте взвесим посмотрим сколько у нас он весит весит 7 грамм это еще маленький стричок бывает больше до 10 до 11 грамм сейчас разрежем посмотрим какой он в середине он имеет такие стеночки где-то полтора миллиметра. Запах приятный у него. Такой цветочный. Семян мало у него. Очень хороший сорт. Растение многолетнее. Можно выращивать в открытом грунте. Также можно выращивать у себя на подоконнике. Он места много не займет. Где-то будет высотой сантиметров 50 см. Довольно высокоурожайный, дает очень-очень большие урожаи, так как растения многолетние, вы можете получать перцы в течение всего года. Выращивайте и удачи!